Китае экологически чистые продукты очень востребованы. Вот такие магазины сейчас, сеть зеленые полки так называемые. Видите очередь. Уже к вечеру пустые полки. Ценники, конечно, раза в три дороже, чем обычные. Видите, вон. народ стоит в очереди, реально. Уже наелись своей химозой. Все хотят только... Только нужны именно... Экологически чистые продукты хотят. Стоит очередь. вступает последние. Давайте посмотрим, что тут есть. Народ. Все уже раскупили. Народ одичал соскучился по хорошим качественным продуктам. Цены здесь насколько выше? А, свет. Цены в три раза выше, чем обычно. А очередь стоит и полки пустые. Вот такие сеть магазинов разбросаны по городам китая довольно популярные даже цены в 3 в 4 раза выше не пугают все хотят уже быть здоровыми вот еще один магазин подобный зеленые полки экологически чистые продукты и тоже видим очередь реально очередь, все сметают, они как так... А это только открылся, да, он винки стоят. Да, тут тоже все смели уже, вон. Пустые полки, части стоят. Там еще один есть, идите туда. Но там тоже ничего уже не осталось. Так что вот...